Итак, физическое тело имеет несколько функций. Основная функция – это производство энергии для активности и накопление этой энергии тоже для активности. То есть есть как бы завод, который производит энергию, и есть склад, который эту энергию складывает. Хорошо бы, чтобы завод был мощным, а склад был большим. Вот. Есть некоторые границы у мощностей завода и у, и у склада этого. Но если вы живете, скажем так, по душе, то этих мощностей будет хватать. Ну, склад забирают ситуации незавершенные, чтобы, как вы уже, наверное, поняли. То есть все, что вы не прожили, это забирает... Энергию, которая забирает место на этом складе, скажем так. Правду говорю. Что еще важно понять про тело? Для определения своих и чужих целей тело является самым простым и доступным инструментом. Если вы выбираете цель, которая вам подходит, тело будет активнее вырабатывать энергию. То есть вот это вот состояние вдохновения, состояние интереса, состояние возбуждения, драйва какого-то, говорит о том, что то, что вы сейчас делаете, соответствует вашей природе. Если же наоборот, вы испытываете апатию, лень, какую-то подавленность, безразличие, это говорит о том, что эта сфера деятельности, либо метод, этой деятельности не соответствует вашей природе. Вот. Это касается, например, и работы, и касается отношений. Вот мы будем, когда разбирать тему отношений с женщинами, там становится все это очень понятно. Когда вы находитесь в контакте с женщиной, которая вам подходит, у вас будет возникать на нее возбуждение. Причем это возбуждение, оно не только сексуальное, это возбуждение еще и личностное. То есть вам захочется быть лучше, делать больше, спать меньше, зарабатывать больше. Какие-то будут идеи приходить. Вот. и Это один из критерий того, что эта женщина, эта женщина в контакте с вами вам подходит. Если же вы с женщиной общаетесь и вам плохо становится, как-то грустно, не по себе, э, становится как-то тяжело, э, энергия теряется, что-то не так. То есть, либо вы с ней не наладили контакт, либо она просто как человек вам не подходит. Дальше. Что еще важно знать, что в теле, э, если в теле возникает напряжение, ваша задача обратить на это внимание. Любое напряжение необходимо осознавать. Это ничего не бывает лишнего, ничего не бывает случайного. Это все информация для вашей личности. Где возникает напряжение, там энергия заблокирована.